и бессмысленную активность. Теперь он работает большим начальником. Очень доволен. Сегодня 28 мая. Восточный Казахстан, Искаминогорск. Площадь республики. Вечер. Сегодня жара. Скоро дождь, наверное, будет завтра. Я решил поснимать в продолжении предыдущего ролика. Ссылка будет в правом верхнем углу. Все ссылки будут там. Итак, площадь республики. Раньше была площадь Ленина. Стоял там, вот где сейчас Абай стоит. Абай Конамбаев, поэт казахский. Там раньше Ленин стоял. Теперь он в парке. Вот на парке. Про него тоже отдельный ролик ссылочка как всегда сверху в углу и так поставили вот такие гранитные пирамиды но они не литые а обклеены на что-то я так понимаю с фразами Абая Кунамбаева на таких вот тоже постаментах ну сколько их? 4-3-4-3 вот такими группами стоят они с одной получается стороны 7 из другой 7 Ну отдельно 4 и 3 Ну почитаем В ком господствует чувство любви и справедливости Тот мудрец Тот ученый Великое дело знать меру всему а На другой стороне по-казахски написано Вот ребята подошли тут Сзади меня сразу Как только я тут нарисовался Человек человеку друг Ну это трэш вообще если хочешь, чтобы дела твои ладились, берись за них разумно. Если ты добился истины, не отступай от нее даже под стражем смерти. Богатство со временем иссякает, а умения нет. Люби словно братьев, людей всех на свете. За это вообще просто респект Абаеву Конанбаеву. Ну вот он. Ступенек 4, как всегда, четыре стороны, с которых можно подойти по четыре ступеньки, две четверочки. Ладно, вокруг обойду я его. Абай Ибрагим Конанбаев. Ну, он практически как Ленин. Один и тот же образ, да? Вечером подсветочка. Такие вот штучки в виде столбов стоят. Они тоже играют роль антенн. Раз, два, три, четыре. Четыре их тут стоит. На этой площади проходили знаменитые... Недовольство, вообще непонятно кого на самом деле, во всех городах Казахстана в начале года зимой, ну и здесь тоже. И после этого, как тут вот это все проходило, после этого вот эти пирамиды появились. Если бы они появились до, я бы понял, а то вот они после появились. Кто это такой, Акимат или я посмотрю? Ну и вот два здания есть, слева и справа, как близнецы. То есть вот эта пара через нее проходит, это как камертон. Резонанс здесь происходит вообще, вот на этой площади. Народный банк, халкбанк. И точно такое же на другой стороне. Вон там я покажу. Вот оно. Давайте обая обойдем. но ну вот он бронзовый. Означает это то... Что это накопитель вообще центральный вот на этой площади? Елочки вот или ели голубые. Но они как непременный атрибут, у них энергетика такая, вокруг них тоже идет сбор. Ну вот он как этот, как понти пилат сзади смотрится. Перестань притворяться сумасшедшим. Ну вот она, использована технология пятого угла. Я думал, нету, а оказывается, вот она где. Ну, в виде сверху будет смотреться, как казахский орнамент, но видите, да, пятый уголочек. Это обязательно штучка тоже. Ну, там еще семь пирамидок, сейчас к, них, к ним подойдем. Вон впереди АДК виднеется, где портал, где Байтирек. До туда сейчас дойдем, и по набережной вот так вот пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, потом вот тут вот вернемся через мечеть. На той стороне вот стоит э, статуя каменная, там женщина, ну это как э, Махакали. Ну, сейчас подойдем, я покажу там знаки, она показывает своеобразной рукой. За спиной знак показывает, не сразу заметишь. Попробую номер посмотреть вот на этой штучке. С другой стороны вот так обойду, по газону не пойду, внимания не буду привлекать, а то тут камеры везде. Я и так тут на площади нарисовался сразу там эти, вон они, в зеленой. Они были вообще в другом месте. Они раз-сразу таки перешли на эту сторону. Как ни в чем не бывало, встали. Номеров никаких нету на ней. Ну да ладно. Пойдем дальше. Туда, к пирамидам, к еще семи. Телевизор вот тоже здесь на углу ловит. Да будет слово мудреца превыше болтовни глупца. Хорошо сказал. Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным среди них. Только слушая и запоминая наставления знающих, можно стать полноценным человеком. Слово 19. Прям как стих из Библии под номером. Человек должен отличаться от других Умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом. Слово 18. Ну вот, видно, да, что их 4. Отдельно. Здесь 3. И на той стороне также. 4-3. И здесь 4-3. Ну вот как-то так сгруппировали. Не пойми как. Береги в себе человечность, если, конечно, она у тебя есть. Но если нет, то что беречь-то? Начало успеха единства, основа достатка, жизнь, слово шестое. Только слабые духом могут затвориться в себе, придаваясь горким раздумьям. Ну теперь туда пойдем, дойдем до моста, до Байтирека. Ну вот эти два здания, близнеца, одной из них, Народный банк. Я хочу показать. Ну, четыре колонны на входе. И вот э, здесь как использована тоже технология внутренних углов. Они как накопители тоже, зеркало, вот, углы. Сверху я покажу. Ну и один там дальше, на той стороне. А эти пирамидки называются. Скульптурная композиция слова назидания Абая. Данная капсула заложена 30 мая 2007 года в день начала строительства здания Восточно-Казахстанского областного филиала ООН ⁇ Народный банк Казахстана ⁇ Вскрыть капсулу в 2023 году на столетний юбилей банка. Все, идем туда дальше. Ну, вот впереди АДК, где портал. Там совсем прям впереди Байтерек, Энергосъемная конструкция Узел энергетический в нашем городе Один из основных Наверное самый основной И вот здесь вот такая вот Без названия она декоративная композиция Показывает Она установлена почему здесь Вот вроде бы улица, улица, ничего нету А раз она стоит Потому что справа Вот тут перекресток Это улица Тахтарова ну, там административно, тихая такая улочка, она втыкается в парк Кирова. Ну, парк отдельная тема. Вот здесь, значит, такая штучка. И там вот арочка есть. То есть тут поток проходит по-любому, через перекресток же. И вот она здесь, на перекрестке. Ну, нужна она здесь, не посередине где-нибудь, а вот на перекрестке. Ну, что это такое вообще? Какие-то... Казах, казахская утварь кухонная и висит скважина для ключа. Я же говорю, тут поток проходит. А, ну вот еще отверстие, отверстие. Вот через него можно посмотреть. Ну, как раз вот на здание там. Ну, на здание смотрит административное. А здесь вот на этот пристройку стрит фуд на закусочную забегаловку, в общем. Ладно, идем дальше туда. Дальше опять еще одна встречается. Какой-то динозавр прям. Я понимаю, почему он здесь установлен. Здесь вот такая развязка идет, канализационный узел тоже. Несколько колодцев. И как бы вот в этой развязке она тут стоит. А вообще они показывают направление потока. Ну, то есть вот по этой улице. Оживленная она очень очка Казахстан называется сейчас я посмотрю как называется она та была без названия это я, а это верблюд вижу прошлый ролик мы завершили свою прогулочку вот здесь, на Байтиреке, здесь продолжим, с этой стороны портал. Я там немного ошибся, там не через портал, через этот прямую линию проходит, а через другое здание, оно рядом, вон там за этим АДК. Но это в другой раз, там нужно отдельно идти. А мы пойдем вот сюда, впереди обелиск В братской могиле в 1920 году захоронены останки погибших участников восстания 1919 года. В Усть-Каменогорской крепости и расстрелянных подпольщиков Курчумского и Самарского районов. Здесь же захоронены жертвы контрреволюционного мятежа 1930 года. Да уж... Это вообще братская могила заявлена. Ну вот еще имена. То есть некритическая подвязка конкретная. Я даже, ну, как бы не знал про нее, если честно. Ну и тут Байтерек. Вот на него все сходится. Все дороги в городе сходятся на него. Он как центральный узел. И возле него жесткая некритическая привязка. Ну и вот тут даже эта технология внутреннего пятого угла, она просматривается в клумбах. С этой вот, с этой стороны. Сейчас я вот к этим трем подойду. Во время восстания политзаключенных 30 июня 1919 года в Усть-Каменогорской крепости среди погибших были и имена... В общем, их здесь 4 столбика по 19 Это выходит 76 В Гематрии, если сложить вот 7 плюс 6, получится 13 В итоге четверка ну, вот, 4 столбика, Гематрия, четверка И здесь их таких 3 На ну, других я тоже сейчас посчитаю Здесь плохо видно Тут написано Подпольщики Самарского района Расстрелянные В июне 1919 года и тут их получается по 7 и 4 столбика, 28. Подпорщики Курчумского района, расстрелянные в ноябре 2019 года. Здесь 13 по 4, получается 52. Общее будет такое. Ну, впереди вот такой обелиск. Он интересной формы. По четыре стороны на каждом углу По четыре штуки вот таких вот С цепями То есть их 4 по 4 То есть четверка здесь просматривается Сверху звезда пятиконечная В общем что происходит вообще Люди идут вот так вот мимо него Туда на набережную Мы сейчас, ну к речке, к воде, жара же. Люди вот через это все проходят А это что такое вообще по сути По сути, это Братская могила вообще. На этом месте расстреляны С Курчумского района Повстанцы С Самарского Здесь АДК Портал Там Байтерек, Мост Обелиск Дальше Иртыш Подойдем ближе к обелиску Вечная слава героям Павшим в борьбе за власть советов. Ну, вот такая некритическая подвязочка. Ну, вот они, внутренние углы. Их хорошо видно. Сейчас я вот с этой стороны покажу. Ворона. Ну, как в виде ступенек. Вот к нему поднимаются даже. Но это внутренний все угол. Он сборщик энергии идет. Ладно, поднимемся Здесь на казахском написано О! Могила Здесь похоронены товарищи Отдавшие свою жизнь За восстановление советской власти В городе усть Да уж! По 11 на 3 33 Ну вот люди постоянно здесь и Движение, они туда, вон, к Картышу ну, Мы сейчас тоже туда пойдем Там интересно, наверное, очень Здесь вот параболическая Штука идет, линза К ней тоже подойдем Вот еще один из трех элементов обелиска К нему сейчас тоже подойдем Ну что это, друзья, по сути это все могилы Могилы, могилы вот я, мне стыдно, я даже не знал, что это братская могила. Вот здесь просто трупы захоронены. Ну, уже они сгнили, конечно. Но, по сути, тут расстрелы происходили. Вот на каждом написано что-то. И имена памяти погибших борцов за советскую власть на востоке Казахстана. И здесь два столбика по девять. Фамилии, имена, отчество. Инициалы, то есть... 9 до 9, 18, девятка. Все, вот люди движняк совершают, во, вот так вот по вечерам. По могиле они ходят, своими живыми душами они проводят эту энергию. Ну вот электроны же типа в проводах, они же участвуют в переносе энергии. Не ну, нам так рассказывают, на самом деле я думаю все по-другому. Ну и здесь тоже самая аналогия, вот люди вот они живые, они как электроны по проводам, вот по этим по каменным они вот ходят и передают И все это скапливается, привязки некратические. Ладно, идем туда Вот здесь все три объекта, обелиск этот, байтерек и портал АДК Ну можно увидеть еще, что мост тоже через 4 Бакина идет шифровка ну вот их по 4 и еще один большой но он не такой а эти именно по 4 а так в основном вот идут на набережную вот так они гуляют и здесь вот такая параболическая штучка типа амфитеатра тоже она собирает и она собирает вообще в сторону получается пойти река туда ну что я могу сказать по этой конструкции Основных ярусов здесь 4 Вот видно пролетами лестничными Раз, два, три Четыре, четыре яруса Колонн здесь 16 То есть 4 по 4 Четверки зашиты Далее вон там обязательно фонтанчик Но ну, помимо самого Иртыша еще фонтанчик Ну чтобы людей привлечь При подъеме на эту линзу Идут ступеньки, то есть три пролета по шесть ступенек. Вот шесть, шесть, шесть. Вот такая водичка. Несколько ярусов. Фонтан людей притягивает. Здесь вот еще один такой шестигранный но здесь водички нету и вот этот отель ну вокруг мы обойдем посмотрим здесь адека где портал ну и тут вот каменная вот такая установочка сейчас посмотрим как она называется ну, в общем-то никак она не называется ее вообще нету в тугисе ну, тут люди конечно это вообще я не знаю что у них в головах вот когда вот так вот бросают это невероятно вообще как можно вот так бросить бутылку, не знаю мешок какой-то целлофановый и это для меня дикость вообще просто дикость вообще это ресторан караоке сверху посмотрим ну и вот так обойдемся с этой стороны. А цыпочка такая ограничивает поток. Ну а здесь предлагается пройти вот через такую арочку. Ну люди все через нее идут. Но я не пойду через нее. Ну и здесь такая. Это, трубы это, наверное, от мангала идут в форме двух столбов. Буаз и Яхин. такой вот он здесь беседочки но ну, мы пойдем вот так вот по набережной вон они уже начинается каменное зодчество одна другая такие постоянные у нас порталы Названия нету, ее пока еще не обозначено в Тугисе. Вон, пойдем к следующей. Ну, вот так вот вдоль набережной будет их очень много. Это называется дождь. Шесть капель. А, нет, не шесть, три, три, один, семь. Круги на воде. Следующее без названия. Просто декоративное сооружение. Но вот сверху пирамидочку, конечно, надо обязательно. Пирамида ⁇ это важный элемент. Важный очень. Вот сама форма пирамиды, она играет очень важную роль. Это из разных источников я знаю, в самом первом видео в плейлисте, который нужно весь посмотреть, кто не знаком с этой информацией, ссылку на первую часть вот я оставлю, как всегда, в правом верхнем углу, вот там про пирамиды есть исследование Склярова, которого не стало. Но это Шунгитная пирамидка, как бы про Шунгит я тоже давно знаю из разных источников. Но все как бы в одну картину складывается. А вот именно форма пирамид, поизучайте сами, что там внутри таких пирамид не разлагается, раны заживают, вода не тухнет, и тому подобное лезвие для бритья не тупятся. Такие дела. Кто-то вот так отдыхает, на лодочке сплавляется вечерочком с семьей, по течению, туда, следующий вот такой нам попадается, Мечтатель, тоже не обозначен он в системе пока еще, очень быстро их кто-то режет, ставит, даже название не успевают придумывать. пальцев пять и то ладно вот позвоночники даже видно позвонки сидит на кубе призадумался фонари которые вот вдоль набережной они по 4 все идут. А там вот справа, с другого берега на горе, смотровая площадка Казахстана. Вот такие прогулочные котерочки у нас начали ходить по Иртышу. С него я тоже поснимаю, прокачусь. А вот здесь, напротив, есть вот такая гостиница. Тоже пара идет с внутренними углами как всегда вот это обязательно вообще но это идет парочка 1-1 и адрес вот у этого гостиница называется Дедиман. турки строили 11 один адрес Пермитина. здесь вот такая идет развилочка впереди по направлению будет остров это лоси, а за ними там кони. Ну, на перекресточке они вот тоже своего рода уловители энергии. Тут 11 дробь 1. Ну, а мы идем дальше вот так по набережной, потом вот так вот обойдем. И вон туда, там видно, виднеется минареты, мечеть. К мечети подойдем. Но пока в ту сторону. Ну, вот так искусственно огородили... Потока была естественная когда-то, но ее вот в бетон заточили, там остров. Вот интимная парочка. Ну здесь вот такие каменные загородочки. Стеночки каменные. Магнитят они здесь. Какую-то красоту. Это объяснить невозможно вообще. В этом нет никакой красоты. Об этом скажет любой. Решетки, сваренные из арматуры и заполненные камнем. Оставляйте свои имена, ребятишки, на камешках. Баха там, Жанбулат, Олег Ирина, Арман. Ну, давайте, оставляйте. Так, так, и чего же? Ну как? Самого главного Любви Ну для какой цели э, сделана эта штучка? Чтоб сюда вот э, Прятались влюбленные парочки Их не видно со стороны дороги Вот они тут сидят Вечерочками А может и ночью Можно присесть спокойно И энергия вся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 Влюбленная парочка сидит. Там спиральку двойную накрутили, как ДНК. Стенка эта каменная. Ну, я же говорю, это конденсатор энергии. Идем дальше туда. Дальше вот такое сооружение. Оно называется в системном коде. Оно называется лавочка из камня. Садитесь, посидите, ребятишечки. Вот такие беседочки встречаются. Уже вторая. С восемью деталями. В одной в предыдущей парочка сидела влюбленная. Вот как раз сердечки нарисованы. В той стороне уже была одна. Перед скамейкой каменной Я не стал снимать, там парочку, Любленная сидела Вернее, семья с ребенком, три человека Вот такие восемь деталей Две стрелы Внутри каждой Вот садишься туда И вот с этого шпиля Снимается Ну или наоборот, если ты Знаешь, как подпитаться и ты без этого не можешь жить, Ну для кого это построено? Вот пятый угол есть. Вот он туда сел и со всей этой системы получил заряд. Да вы не волнуйтесь, это не больно. Дальше вон еще каменный стоит. Вот он такой интересный тоже э, с прицелом рядом тоже со спиралью вот в таких местах в нужных почему он здесь стоит я сейчас объясню я вот сейчас с другой стороны покажу вам я не мог понять я когда мимо проезжал зачем он здесь куда он смотрит а вот сейчас я понял куда он смотрит там вот на той стороне видите да там типа места отдыха вот сегодня суббота и вот там сколько людей много там такое местечко Классное для отдыха Вот оттуда он туда прицеливается Вот этот Вот эти лопасти А вот еще зарубочки Тут на нем даже есть Сколько же тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь что ли Ну вот в общем Такие дела Туда вот он смотрит на ту сторону Ладно пойдем дальше сторону следующая попадается с названием мечта рыбака называется рыбака вижу а это рыба что ли русалка да Следующая называется «Лица» Как две пирамиды, да? Перевернутые Вот это странненькая композиция Рядом вот такая, три сердца называется здесь замочки влюбленные крепят, я так понимаю как на мосту но тряпочки вяжут и замочки крепят типа скрепляют любовные свои отношения навсегда тряпли песковые сердечки ну мне нечего сказать по этому поводу, конечно по поводу вот этих замочков все это, а какие три? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук их тут, и вот этот здоровый, металлический. Ну, вот когда влюбленные сюда приходят, гуляют такие, увидели, о, надо тоже так сделать, ну как обезьяны. думаю, а что это значит а что это вы делаете вообще скрепляете замочки тут вешаете со своими именами и здесь вот концентрация вот эти лица пирамидальные ужасная какая-то вообще сердечки эти вот замок вообще металлический невероятных размеров ну вот он основной и вот еще там одна есть сейчас мы к ней подойдем ну, вот здесь влюбленные парочки, они вдвоем приходят, вот тут они энергию свою отдают вот этому замку. Ну, поклонение замку, культ замка. Ну, это как культ карго. Есть же. Они поклоняются самолету, сами не понимают, что это такое. А на самом деле вот здесь то же самое Замку поклоняются А смысл не ведают Вот это как называется Сейчас посмотри Называется она Любовники Ну Прелюдия к половому акту Изображена Яблочки растут ну, это запретный плод, наверное, да? Так хотел изобразить архитектор этой конструкции. Запретный плод будут кушать вот эти любовники. А, ну вот сердце внутри просматривается. Ну, есть мнение, что это вообще не сердце, а мягкое место. Дальше вот такая нам встречается. Называется скульптура Ульба. А Любая это река, которая впадает в ртыж. Причем тут лицо человека. Ну вот так, конечно, страшно смотрится. Приобретает какую-то другую ассоциацию. Саркофаг. <звучит> вот такая еще, без названия. Ну, вообще, вот эта вся... Как бы набережная называется... Аллея влюбленных. У нее название. Это беседка влюбленных. Но это без названия штучка пока что. С двух разных материалов, с двух разных камней она сделана. Маленький будущий Батыр спит на матушке камней. Птицы тут нарисованы Камень интересный, не знаю, что-то зеленый какой-то Необычный Ага, это типа ангел С крыльями Казахский ангел Юный Батыр-ангел Ну как там в казахских этих преданиях Ангелы, я не знаю Есть демоны которые джинами называются. А вот ангелы как называются, я не знаю, но вот это он. С крылышками. Спит с круглыми щечками. На облачке. Ну и практически в завершении у нас вот такая конструкция. Она прям и называется Ротонда. Семь колон. 7 у нее колон, 7 ну это тоже накопительная съемная, здесь тоже вот спиральки уже везде пошли вокруг столбиков то есть знающий он сюда зайдет и получит энергию а не знающий зайдет, отдаст ну вот говорят хе, Без согласия никто не заберет Фех. Как это не заберет? Нас всю жизнь обманывают Еще как заберет Как будто ты сам отдал Добровольно же сюда заходишь они знания не освобождают от ответственности. Ты туда зашел добровольно. С тебя стянули. Ну и вот здесь практически на углу называется скульптурная композиция Шанырак. Ну вот люди проходят под этими арочками. А здесь вот так вот набережная обрезана углом. Ну сейчас на угол подойдем. Здесь вот поналожили они, сконцентрировали в одном месте из красного гранита. Вот тут как раз он еще есть. Ну вот как раз на углу, где углом срезали набережную, там камней наложили. такое декоративное сооружение материнства беременная женщина Но лицо у нее конечно я скажу вам а рядом еще одна вот такая вот стеночка, камень в тюрьме и лавочка для влюбленных. Ну вот, мы пришли до конца этой аллеи влюбленных. Здесь точно так же протока, заключенная в бетонные блоки. Но сверху я покажу, это остров. На нем еще территория какая-то закрытая. Что там находится, надо посмотреть, почитать. Ну и здесь как бы последняя. Называется спираль. Возле этого лабиринта. Прицел этот смотрит. Вот как раз вдоль этой аллеи влюбленных. То есть в начале стоит вот эта портальная штука. Водоворот. смотрит на столбик со спиралью пойду посмотрю может на нем что есть написано какие-нибудь знаки а, ну здесь просто отверстие вот этот столб спиральный он тот дальний смотрит не на этот сейчас посмотрим Ну на нем нету что-то никаких опознавательных знаков но он смотрит четко на него Возвращаемся обратно Пройдем через мечеть И подойдем к площади Откуда и начали Ну вот мы подошли Это мечеть Мухаммади Адрес 27-1 Два минарета по три балкончика. Шестерочка. Она как раз стоит в конце аллеи, которая упирается в памятник Обая. Вот между памятником Обая и этой мечетью идет связь. С этой стороны протока как раз. Выглядит сверху она очень интересно в форме такого креста. Ну пойдем дальше, за ней по аллее придем к Махакали. Восьмиугольная звезда На территории мечети Вот такая Здесь идет аллея На ней фонтан такой большой Поющие фонтаны здесь Бывают летом Вот вижу пятый угол Фонтана вот прям на нем сидят Центральная площадь, впереди Акимат, возле которого пирамиды, статуя Абаю, Акимат под адресом Максима Горького, 40, на площади аж три фонтана, это поющие фонтаны, я так и не понял, люди что-то просто тусуются или каждый вечер их включают, но я не буду ждать, я пойду дальше, раз фонтан два фонтан три фонтан мечеть с двумя миноретами контактирует вон с тем монументом Абаю Кунанбаеву а вот там чуть правее будет скульптура ну и вот эти два здания светятся справа и слева одно слева банк, справа не помню поющие фонтаны. Вот одно здание. Вот второе. Между ними идет поток. В том направлении, стоит Абай там байтерек здесь фонтаны в ту сторону мечеть а вот здесь на перекресточке стоит вот такая чудо-женщина без названия просто декоративное сооружение вроде как волосы у нее таким необычным образом собраны она стоит на перекрестке Но на перекрестках всегда ставятся На знаковых перекрестках Ставятся Энергонакопители Так сказать конденсаторы Смотрит она куда? Сейчас посмотрим куда она смотрит Цветочки бы не затоптать Так Вот она смотрит прямо на столб на этот Ладно, я что хотел показать, вот здесь вот сзади, она руку в знак сложила. Сзади, то есть не спереди, а сзади. Ну, и его не все заметят этот знак ну типа волосы поправляют но я вижу, что это вот как он называется -то. ну вы поняли, да? Мара Махакали смотрит на стол вот на этот Ну и там дальше она как раз на монумент Абая показывает. Ну, вообще-то немножко в другую сторону. Ну вот, на этом сегодня все. Показал вам очередную цепь энергетических взаимосвязей в моем городе. Удачи! Будьте осознанны! И да пребудет с нами сила прошлых воплощений.